Иван Владимирович, вспомните, каким было самое первое впечатление вот после назначения, исполняющим обязанности губернатора? Я, как сейчас, помню этот день утром, э, на следующий день, после встречи с президентом, с полномочным представителем президентом мы прибыли в Курс. Я был представлен э, лидером общественного мнения, администрации Курской области здесь, в Доме Советов. По сути, в этот же день вернулся в Москву, потому что назначение было неожиданным. Мне элементарно нужно было собрать вещи какие-то. Я уже на следующий день вернулся один, там, с двумя помощниками. Это было вечером. Для меня первое ощущение — это темнота. Фактически в городе отсутствовало освещение. После Москвы и многих других городов, где я бывал, по служебной необходимости на предыдущем месте работы основное чувствовало темно в городе темно но ну, а когда расцвело это били рекламы у центрального рынка люди с картонными надписями на груди куплю золото валюту боялись что не справитесь с какими-то поставленными задачами и с какими именно да нет конечно страха не было я не из трусливых но тот объем работы, который предстоял к решению, задачу президент совершенно четко сформулировал сделать так, чтобы люди почувствовали улучшение, чтобы курянам стало лучше жить, комфортнее среда, обитание было, рабочие места. Это такие глобальные задачи, которые в одночасье не решаются. Именно поэтому я предложил Сформировать мастерские проектов, где любой желающий включился в работу, озвучил ту проблематику, которая на их взгляд, на их мнение требует немедленного решения или на ближайшую перспективу. Мы определили пять основных направлений, сформировали перечень шагов. Для решения этих проблем был произведен расчет финансовых средств, которые требуются для этого. Все, что федеральный бюджет, национальные проекты, может профинансировать на эти цели наш региональный бюджет, муниципальные бюджеты. Именно так родилась моя предвыборная программа, я ее не сам писал, а вместе с курянами, с жителями области. И сегодня мы движемся именно в этих направлениях. Это здравоохранение, образование, комфортная городская среда, дороги, экономика, экология и культурный наш такой образ. Обязательно куряне сформулировали это как курский характер. Наша самобытность, идентичность – это не только Народные промыслы, но и наши знаменитые куряне, которых нет сейчас с нами. но Мы просто обязаны эту память передать и молодым курянам, чтобы мы понимали, какое значение имело имеет Курская область сегодня в жизни нашей великой страны. И поддержка молодых талантов, которые и сегодня гордо несут звание курянины, выступают на международных аренах. Это тоже очень важно для того, чтобы наше самоощущение повышалось, и гордость за родную землю, за родной край обязательно присутствовали в нашей жизни. На стене тоже интересный объект. Это факел Олимпиады в Сочи, 2014 год. Мне посчастливилось пронести этот факел по Москве, по набережной реки Москва. Это реально факел рабочий. И я с ним несколько метров по Москве пробежал в рамках эстафета Олимпийского огня. Я активное участие принимал в подготовке Сочи к приему Олимпийских игр. Те транспортные объекты, которые мы с коллегами построили, страна построила, они до сих пор функционируют, работают. Для меня это тоже очень такая хорошая память хороший сувенир а перед открытием крымского моста вы тоже да пробегали? да я воспользовался служебным положением честно говоря за несколько дней до официального открытия движения по автодорожной части крымского моста накануне утром я один совершил пробежку от берега до берега все 19 километров но это было в рамках проверки, потому что я отвечал за строительство этого объекта и убедился еще раз лично, каждый метр видел своими глазами, что он полностью готов к эксплуатации и к визиту президента Российской Федерации, потому что Владимир Владимирович у нас первый на КАМАЗе открыл движение на этом объекте. Это его идея, его инициатива долгие. Десятилетие было необходимо построить этот мост. Сегодня он работает, и там десятки тысяч автомобилей проезжают. Конечно, для всех жителей Крыма, юга России, для гостей Крыма. Это очень нужный объект. Постоянно включен канал, я вижу в бегущей строке все новости, которые происходят в режиме реального времени. Можно сразу же как-то отреагировать. В том числе такой большой монитор, он тоже может использоваться как инфраструктура для видеоконференц-связи. Иногда я выхожу на связь со своими коллегами из кабинета, если это делается здесь, функция здесь также работает. В принципе, коллекция небольшая, здесь часть коллекции библиотеки Сбербанка. Герман Оскарович развитый в этом смысле человек и... Те книги, которые ему нравятся, которые темы ему кажутся актуальны, он собирает в библиотеку Сбербанка. Вот У меня часть здесь представлена, часть в другом помещении. Не хочу сказать, что я их успел все прочесть, а там на сегодня 97, по-моему, томов. Но треть где-то я уже успел освоить. Одна из дорогих книг здесь у меня. Это одна из последних книг нашего ветерана, участника Великой Отечественной войны. Петр Михин, он здесь подписал. Мы помогли ему ее в свое время издать. Конечно, жаль, что такие люди уходят, ушли. Тяжело, тяжело, конечно, было нам терять таких ветеранов. Но, как память, остаются. Издание 1933 года «Курс мостов». Mm -hmm. Такие раритетные издания, научная литература есть в коллекции. Причем некоторые технологии, которые э, описаны здесь, они широко применяются не только в России до сих пор, но и в мире. Вот, например, э, издание 25-го года «Дорожное дело. Шоссейные и грунтовые дороги». Метод стабилизации грунта, который здесь описан, он до сих пор активно применяется во всем мире. И мы его внедряем в том числе и в Российской Федерации. Стабилизация битумной эмульсии или цементом. Вот впервые технология была описана в 25-м году. Это перепечатка американских технологий тоже 20-х годов, но ну, в российском, уже в советском исполнении. На ваш взгляд, что за последние два года наиболее сильно изменилось в Курске, в Курской области? Ну, если говорить про областной центр, это мы начали с этого освещения. Это энергосервисный контракт, который был заключен. Полностью обновили все освещение. Сегодня оно энергоэффективное, намного ярче. Понятно, что есть еще замечания в некоторых районах, но мы это сделаем. По сути, за два года мы построили новых два проспекта. Это была одна из проблем, которая впервые была курянами передо мной поставлена. Это проспект Дружбы. Более 15 лет людям выдавали земельные участки, они строили индивидуальные жилищные дома, индивидуальные жилые дома, там и ветераны, и семьи с детьми, а дороги не было. Я на первую встречу на Тойоте, на легковом автомобиле, не смог даже проехать туда. Мы за полтора года построили новый проспект, проспект Плевицкой. Тоже получил развитие новый микрорайон, сейчас там активно строится жилье. Новые проспекты давненько не строились в областном центре. Это можно записать в копилку нашей с вами совместной работы. Если говорить про, в целом про область, то мы выиграли, и в этом году уже второй год, принимаем участие в комфортной городской среде, это и Курчатов, Щегры, Льгов, Рыльск. И объекты, которые сейчас строятся, они существенно э, украсят наш регион. Роман Владимирович, вот прямо сейчас, что бы вам хотелось изменить в городе, в области, может быть, в самих Курянах? Изменить, да. <клёх> если бы была волшебная палочка. <клёх> Мы многое меняем, но очевидно, что моментально это сделать нельзя. И, знаете даже те проекты, которые реализуются сейчас, объекты, которые вновь построены, мне очень обидно, когда буквально на следующий день, по прошествии нескольких дней, месяцев присутствует вандализм. Это настолько обидно. Вот иногда ну, не до слез, мужчины не плачут, мужчины обижаются, но это очень тяжело переживать, когда с таким трудом добываешь деньги, формируются проекты, мучаешься с подрядчиками, которые нерадивые как правило. Мы с вами это видим. Ругают все равно власти и заказчика. Никто не, не понимает, что подрядчик-то местный. Он иногда, может быть, сосед на лестничной клетке живет. Мы же не марсиан каких-то привлекаем. Наши же куряне виноват все равно губернатор, вот плохо построили. Принимаю, ну хорошо, сделали, построили, ввели в эксплуатацию. На следующий день разрушения какие-то там. Автобусные остановки разбивают, лавки, скамейки рушатся, люки воруются, Озеленение выкапывают, розы, елки, и все, что с этим связано. Ну, очень обидно. Я, знаете, прошлый год... Очень яркая просто такая картина. Мы с вами, вот такой куряне. Начало пандемии. Субботники отменили. Но мы с друзьями, я и несколько человек, мы решили просто почти каждое утро, бегаю по, по Володарского улице, еще не распустила зелень, я предложил, говорю, парни, мы каждый день ходим по этой улице, идем на тренировку, давайте приберемся. Просто мусор уберем, который на обочинах. И никого не предупреждая, сами потихоньку, там, у нас 5 или 7 человек было, взяли мешки, перчатки, значит, и начали собирать мусор. Володарского, если к Боевке, с одной стороны дома многоквартирные, с другой частный сектор. И женщина вышла на балкон с ребенком, мы у нее под окнами убираем мусор. С зимы, пакеты, бутылки. Всего мы больше ста мешков собрали в тот день. Она склонилась над нами и говорит, «Ребят, вы такие молодцы, только зачем вы на той стороне-то убираете? Ладно, здесь, а та сторона-то частный сектор, типа пусть они сами убирают». Я просто в обморок чуть не упал. То есть Она не сказала спасибо, не предложила помощь. А вы, говорит, Тут убирайте, а там не убирайте. Или мне пишут, губернатор, примите меры, свалка, у нас садовое товарищество. Когда вы закончите значит, уборку этого? Не белгородцы там или из Москвы товарищи приезжают и вот, скидывают мусор. Мы сами мусорим и требуем, чтобы потом за нами кто-то прибирал. Это все, вот, о чем я говорю, это менталитет. Задача максимум, ну не задача, у меня надежда, что у нас менталитет рано или поздно поменяется, и мы будем ухаживать за своим городом сами, не требовать от кого-то каких-то чудес, а сами участвовать в этом. Своим детям и внукам объяснять, что нельзя портить имущество, что оно с большим трудом за наши деньги, за наши налоги, это строится, покупается, устанавливается, содержится. Надо с уважением к этому относиться. Вот если бы э, случилось это быстрее, это было бы здорово. 2032 год очень знаковый для областного центра. Будет юбилей города. Вот каким вы видите курс к ну, для нас юбилейная дата – это повод привести город, областной центр в порядок. Конечно, мы не можем дожидаться 1932 года. Это очень долгий срок. Хотя тот объем работ, который мы вместе с вами, вместе со всеми курянами наметили – Напомню, мы проводили как раз архитектурный конкурс для того, чтобы определить концепцию реновации исторического центра города, преобразования наших парков, скверов, основных улиц. Объем колоссальный предстоит. И те работы, которые мы сейчас ведем в рамках разработки градостроительной документации, инженерных проектов, реконструкции объектов, они требуют времени и денег, безусловно. И задача «Максимум» Вот эту территорию, на которой сейчас мы находимся, открыть для людей. Сделать так, чтобы здесь можно было провести время со своими детьми, с гостями нашего региона. Чтобы нам было не стыдно привести сюда гостей. И чтобы здесь были объекты, которые позволили бы окунуться в историю нашего родного края. Это знаменитое здание со шпилем. Можно было построить Крывейческий музей в новом месте, новое здание. Но мне кажется, правильнее решить две задачи. Привести в порядок уже существующее здание и приспособить его для размещения богатейшей коллекции нашего Крывейческого музея. Должно забиться сердце нашего областного центра, сердце Курска. И уверен, веками здесь, так же, как и прежде, будет биться жизнь.